Продолжается период убывающей Луны с 6 по 19 мая, который можно использовать для освобождения от лишнего и отжившего, препятствующего личностному развитию и социальной реализации. До новолуния 19 мая градус напряжения достаточно высок, происходит много событий, которые вызывают тревогу и неопределенность. Во многом это связано с тем, что текущий лунный месяц начался с солнечного затмения 20 апреля. Видео посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Вторая половина лунного месяца несет в себе потенциал лунного затмения 5 мая, поэтому психоэмоциональный климат достаточно напряженный. Вечером 7 мая Венера, планета любви, вошла в знак рака, самый семейный знак зодиака, до 5 июня. Венера – планета малого счастья, одаривает благами обычных людей, помогает достичь жизненного комфорта и простого человеческого счастья. Благоприятствует семейным отношениям, романтическим связям, материальным делам. Время радости и внутренней свободы, вдохновения для творческих личностей.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 Продолжается период ретроградного Меркурия, поэтому возможен небольшой застой в делах и снижение прибыли в бизнесе у предпринимателей. Но, несмотря на это, сейчас лучшее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной сфере и продвинуться по карьерной лестнице. 8 мая – это понедельник, день Луны, которая убывает и перемещается по «Стрельцу». 18-й лунный день продолжается с утра, период луны без курса с 23-27 по киевскому времени. Символ зеркала. Внешнее отражает внутреннее. Зеркало является символом божественного разума, который создает мир по своему образу и подобию. Внешняя реальность окружающего мира является отражением нашей сущности. И в этот день полезно заглянуть внутрь себя, определить истинные мотивы собственных взглядов и действий. Изменив свои реакции на внешний мир, можно преобразить свою жизнь. Многие люди становятся более сентиментальными и романтичными в этот день. Охотнее делятся своими чувствами с близкими людьми. День можно использовать для гармонизации личных взаимоотношений, родственных связей. Восстановление давних контактов, обустройство дома, случайная встреча может перерасти в более тесную связь и скорому рождению ребенка. У многих семейных людей пробуждается особое чувство к семье и родителям супруга. Им хочется сделать что-то приятное любимым людям. 9 мая, во вторник, день Марса и Плутона. Убывающая Луна в Стрельце до 2 часов 32 минут по киевскому времени. После чего входит знак Козерога. Это 19-й лунный день. Начинается в 00.26. Символ дня – паук. Период Луны без курса продолжается до 2 часов 32 минут. Паутина, которую плетет паук, является символом созидательных сил Вселенной – Паук в центре паутины символизирует центр мира, а также солнце в окружении лучей, отходящих от него во всех направлениях. Паук – женское начало, лунный символ, олицетворяет циклы жизни и смерти, Придет паутину времени. Желание любить и быть любимым в этот день может затмевать разум. Благодаря терпению и трудолюбию можно добиться покровительства начальства и ожидать поддержки спонсора. 9 мая Солнце и Уран соединяются в Тельце, это знаковый аспект, наделяет энергией и готовностью решительно действовать. Этот аспект может дать миру что-то новое. Смело идите навстречу прогрессу, познавайте и развивайтесь. Привязки к старому и привычному отбрасывают на несколько этапов назад, поэтому необходимо сделать решительный шаг в будущее, если хотите быть в потоке, а не на обочине жизни. Берите инициативу в свои руки, предлагайте новшество начальству, но не ждите быстрых результатов, действуйте планомерно, не торопите события. Для бизнеса лучшее время, чтобы расширяться, искать серьезных инвесторов, Начинание поддержат влиятельные знакомые, единомышленники и друзья, которые помогут решить все неприятности с документами. 10 мая в среду день Меркурия и Урана, убывающая луна в Козероге, 20 лунный день, начинается в час 28, символ дня Орел. Активные энергии дня включают эмоциональную битву за лидерство. Орел – символ солнца, является атрибутом солнечных богов, правителей и воинов во многих культурах. Воплощает духовное начало, мощь, скорость, власть. В этот день хорошо удается планирование и выполнение важных работ, требующих точности, строгих математических расчетов и четкого выполнения инструкций. Хорошо проходят операции с недвижимостью, решаются вопросы в профессиональной сфере – Появляются шансы для того, чтобы получить желаемое, даже если в предыдущем месяце ваши действия вызвали волну раздражения со стороны окружающих Энергии дня способствуют смелым решениям и завершению наиболее важных процессов но следует помнить о том, что организм уязвим сейчас, поэтому берегите свои физические и психические ресурсы. Вечером хорошо бы в кругу семьи устроить посиделки с задушевными разговорами, воспоминаниями о детстве. Если все далеко друг от друга, позвоните родителям, дедушкам и бабушкам, старшим родственникам. Это поможет укрепить родовые связи и улучшить взаимоотношения. 11 мая, четверг, день Юпитера, убывающая луна в Козероге, а с 5 часов 5 минут в Водолее. 21 лунный день начинается в 2 часа 13 минут, период луны без курса продолжается с 2.52 до 5.05, символ дня табун лошадей, день справедливости, объединения людей и движения вперед. Конь символизирует страстность, динамичную силу, проворство, быстроту мысли, бег времени, неукротимость и стремление вперед, переход от одного уровня к другому. По принципу аналогии табун лошадей показывает, как пролетают события жизни, что мы даже не замечаем их важности. В этот день необходимо держать вожжи, сосредоточиться, иначе можно вылететь из седла и оказаться на обочине жизни». Уровень доходов сейчас полностью зависит от вашей личной активности и упорства. Формируется гармоничный аспект Сатурн-Ретро-Меркурий, возвращает к темам начала апреля, но именно в течение этой недели давние дела можно благополучно завершить. В любом случае решение будет найдено в короткие сроки. Влияние аспекта распространяется также и на 12 мая. Видео о ретро-Меркурии есть на моем канале, посмотрите, пожалуйста. Четверг и пятница благоприятны для обращения за юридической помощью. Кому-то помогут партнеры и коллеги из других стран. 12 мая в пятницу день Венеры и Нептуна. Убывающая луна в Водолее, 22 лунный день, начинается в 2 часа 45 минут. Символ дня Ганеша. Бог мудрости и благополучия. День духовного и творческого обновления. Благоприятное обучение и любая работа с информацией, важными документами. Если посвятить этот день учебе, можно продвинуться как за годы усердного труда. Хорошее время для путешествий, поездок и перемещений, командировок. Удача сопутствует людям, работающим с информацией в сфере образования, издательствах. Гармоничный аспект Сатурн-Ретро-Меркурий помогает навести порядок в делах, структурировать свои мысли, находить ошибки и своевременно их устранять. Такой аспект был 5 апреля, поэтому события первой декады прошлого месяца могут потребовать от вас внимания. И во второй декаде мая давние дела можно благополучно завершить, найти решение для сложных задач. Хороший день для приема гостей, так как люди в это время настроены доброжелательно и искренне с теми, кому доверяют. Благоприятное время для знакомства с родителями, партнера, помолвки или свадьбы, покупки жилья, переезда на новое место жительства. 13 мая, в субботу, день Сатурна, убывающая луна в Водолее, а с 7 часов 38 минут в Рыбах. 23 лунный день начинается в 3 часа 8 минут. Период луны без курса с 6.15 до 7.38. Символ дня – крокодил Макара. Смесь крокодила, птицы, рыбы и змея, которая все пожирает. Энергия дня сложная, время искушений и провокаций. Неумелое поведение в разговоре может привести к конфликтам и проявлению агрессии. Но если действовать целенаправленно и в одиночку, то сила Луны может помочь осуществить самые сложные планы. День сложных перестроек позволяет выявить причины проблем и устранить их. Но для того, чтобы получить желаемое, необходимо действовать, то есть подключать благостную энергию этой планетарной комбинации. Не зря говорят, что смелым людям помогает судьба. В этот день на небе благоприятная конфигурация планет Сатурн, Ретро-Меркурий, и Венера, что значительно увеличивает шансы на успех в любой жизненной сфере, если помнить о том, что многие люди находятся в состоянии сжатой пружины. 14 мая в воскресенье день Солнца, убывающая Луна в рыбах. 24-й лунный день начинается в 3 часа 26 минут по киевскому времени. Символ дня – Шива, олицетворение разрушительного начала, трансформация, но разрушив старое, мы созидаем новое. День пробуждения мужской энергии, активизация физических сил, творческой деятельности, хорошо закладывать фундамент новых больших дел, осуществлять глобальные долгосрочные проекты, это день реализации планов, достижения целей, кардинальных перемен. В Древнем Египте именно в этот день производили закладку пирамид. Подходящее время для подведения итогов, тщательного анализа и составления планов по реорганизации структур любых систем и проектов. Благоприятен для любовных взаимоотношений, страстных романтических встреч. В этот день пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию, и люди как будто бы просыпаются от спячки, охотнее берутся за физическую работу, так как у многих людей появляется сила. На этом я заканчиваю. Кого интересует личный гороскоп, соляр, долгосрочный астропрогноз, исследование индивидуальной кармической программы, профориентация детей и другие вопросы, пишите. Договоримся о консультации онлайн. Натальная карта – это космический паспорт, в которой находятся ключи ко всем сферам жизни. Благодарю вас за внимание. Буду признательна за репост.